Я ничего не под, не Раз, два, три, да? Саша, у тебя таких не было игрушек-то в детстве. Я сам делал. Сам делал? А как ты их делал? Не знаю, что делал. Ну тебе уже постарше было, когда ты радио это собирал. Да, видишь, двойку вот, видишь? 60 вот сюда. Я Так, да. Сколько вольцев? 19. Вот он. 19. 19. Может, они одинаковые. У нас все Нам осталось немного всего. вот в этот год. Я в правах. Вот, вообще, да. да, да, да. а, ага. вообще. Вот, вообще, вообще. Вот, вообще, вообще. Вот, Вот, Вот, вот это... Понял. А вы такое не собирали? Собирали? Не -а. собирали. Со звуками? Так. Понял, ты, да. Вот четыре схема Самая сложная, Вот эта Внутри, внутри а какую схема. вы не собирали? Мы собирали... Вот, я помню одну схему. Побрать говорят, надо собирать вот на этой. Вот на этой точке. Я помню одну схему, смотри. Так, Мне нужна двойка-двойка. Вентилятор. Торт. Куда ты это делал. Это. Это вот так Посмотрим, что Если он не летает, значит, это уже пропеллер. Ну что, а жену, правда, не сразу начинает поменять? Пока не, двигает, не двигает. Мать! Надо а что ты <свят> не в ту сторону стоишь. Ту что, смотри, ну-ка. Видишь, он какой Он гребет туда и туда. Неправильно, он у тебя правильно стояла, что тут? Она вот туда крутилась, она вот туда крутилась. Нет, она будет крутиться вот сюда. Сюда. И он будет крутиться вот туда, вот пустями-то загребать и подниматься. Понял? Реки сыгнули. Это можно так. На инструкции это было. Это инструкция была. Было, было. Больше, даже у них есть. Это что такое? Не знаю. А, это светлые. Тут Нет, это фотоэ... не свет. Фотоэлемент. Тут пальцем можно нажимать. Нет, здесь не надо нажимать. это такие. Это элемент. Давай какую-нибудь схему нормальную. Кто это я взорвал уже? Не знаю. Это только шоу и случайно вступил, так махнул и она разорвала. Это курочка. Мышка бежала, да, яичко упила, упала и разбилась, что ли? А? а Толян. А я тебе посижу. Не надо на мне сидеть. Ты вот схему собери, я скажу, что ты мужик. А что на мне сидеть? Я могу забрать схему. Хочешь покажу, как А не то вот такую, вот она. Вот она, как схема. Это уже батарейки сели. Нет, смотри. Ну, ну, нажимаешь, а ты видишь, и чё? Ну, да, селит, значит, селит. Я вот могу вот эту схему собрать. Я могу, смотри, какую схему собрать, трёх постов. Какую? Покажи. Ну, покажи. Ты ну, вот смотри, какая, какая, какая? есть еще схема, гирконг. Ничего нажимать не надо. Гирконг ставишь геркон вместо этого понял вместо переключателя Гиркон знаешь что такое да автоматический автоматический как автоматический вот тут есть магнит специально для этого геркона Смотри, подносишь оп загорелась о видишь о видишь о видишь он срабатывает на магнит. понял видишь Всё нажимать не надо? Мы думаем, зачем это Вот, этот... смотри, видишь зачем? Это специальный контакт. Понял? О! Где? Давай? Вместо лампочки можно моторчик сделать. Моторчик тоже будет крутиться. Так. А если подключи параллельно мотору, подключить еще динамик, будете слышать, как он уже Не так слышим, не так знаю. Ну Понял? А если последовательно, вот так вот, будет еще громче. Понял? Можно? Можно? Можно? Можно? Чем? Да, мы же знаем. Вот снимом, вот так собираем. Так, ну-ка. Понял. Ха, ха, ха, ха, ха, ха, Вот он.